Здоровчики, ты попал на это видео, если искал решение проблемы с обновлением PUBG Mobile. Сейчас мы с тобой всю эту тему разберем в коротком видеоролике. С тебя Лукачанский, не забывай подписаться. Погнали. Сразу говорю, что данный метод может и не помочь. Работает он только с Android и эмулятором, собственно. Все, что вам нужно, это перейти по ссылочке, которую я оставил в описании. Перейдя по которой, вас не будет перебрасывать на какую-либо страницу. У вас просто начнется скачивание файла. Файл в формате APK. Обратите внимание на правый верхний угол. Вот здесь у нас скачается PubMobile Global 1.7, версия обновления для наших с вами смартфонов на операционной системе Android и эмуляторов на ПК. После завершения скачивания необходимо будет просто взять и установить обновление на свое устройство. Как это сделать, я сейчас вам покажу на примере эмулятора. Рекомендую для того, чтобы не заморачиваться, скачанный файл открыть в папке и переместить сразу же скачанный файл на рабочий стол. Вот наш файл, после чего отправляемся в наш с вами эмулятор Game Loop, нажимаем три полосочки, и здесь есть установка локального APK файла. Так как у меня уже папка обновлен, я не буду делать установку, я просто покажу, как это делается на примере у меня. Находите ваш рабочий стол, находите установочный файл и нажимаете «Открыть». После чего идет анализ установки пакета данных. Вуаля! Устанавливайте и получайте удовольствие от игры. Аналогично вы можете проделать и на своем смартфоне. Если данный видеоролик тебе помог, обязательно прожимай Лукачанский и подписывайся на канал.